В 2018 году стартовал проект «Диа-челлендж», участникам которого предстояло показать, что значит не бояться, а действовать. Изменить достаточно серьезно в своей жизни многие вещи. Три эксперта, шесть месяцев напряженной работы – одно большое дело. Они смогут начать управлять своим диабетом, понимать себя. Мы бросили себе вызов, а ты. Диа Челлендж — это процесс трансформации длиною в полгода. Уникальный реалити-проект, участники которого бросили себе вызов добиться поставленных перед собой целей, несмотря на серьезное заболевание, и доказали, что это возможно. И я могу с гордостью сказать, что я одна из них. Я очень боялась, что я сорвусь, на все забью, махну рукой. Нет, такого не случилось, и я молодец. Вопрос у меня будет о гипокалькемии, алгоритм купирования гипо. Спасибо, да, за вопрос. Стараемся работать быстро. Сколько ты сбросила, скажи? В анкете, вот мне сказали, у меня было написано 68. Сегодня утром на весах было 54. Болю с подобным на еду, правильно? Но у нас база. Ее много. Либо у нас много активного от предыдущей еды. У меня сейчас ощущение, как будто я заново родился. Ну, переворот сознания. Обновление и уверенность. Точно. Я, я это на себе чувствую сейчас. Вот, идеально. Да, вот вообще не придраться. Идеальный выпад. Я надеюсь, что этот проект очень многих вдохновит, э -э вдохновит не сдаваться и работать. Это 5, последний, последний, ну были... что пять? <связывая> я просто оборачиваюсь и смотрю и понимаю, это разве была я? Вы все разные, а помпа не работает, у всех одинаково, вообще не работает. Ну, как бы мне кажется, что это просто была другая Настя, которая просто не следила ни за своим питанием, ни за своими сахарами. Три месяца участники учились управлять диабетом под руководством эндокринолога, тренера и психолога. И еще три месяца работали самостоятельно, без экспертов. Осталось пройти финальное медицинское обследование и подвести окончательные итоги. Здравствуй, Вероника. Расскажи, должна... как дела? Выглядишь прекрасно. И физик <с Came> тоже. Ну, как самочувствие? Ничего. Кстати, лучше, чем было во втором триместре. Что у нас с сахарами? фу фу Вот эти 50% углеводов, это у меня получается где-то 20 хлебных единиц. Это у меня в день по 150 единиц выходят. Ну, это нормально? Это беременность. Я же когда к вам пришла... Самый главный вопрос был именно в том, что я э, боялась беременности, я боялась заводить ребенка, потому что очень сильно переживала и за его, и за свое здоровье, как это все будет, и прям вот меня оттрясло от этой мысли. И такой смешной, смешной момент, даже говорить об этом смешно может быть, но вот где-то 6-9 мая мы с вами общались на эту тему, а по УЗИ считается 16 мая дата зачатия, то есть буквально через неделю, как меня отпустило, и вот видимо кто-то наверху решил, что можно уже молодец, у меня к ней как бы нету претензий в плане компенсации, как и у ее курирующего эндокринолога, насколько мне известно. Есть небольшие у меня сейчас к ней вопросы в плане питания. Немножечко она себя, конечно, стала жалеть. И спагетти, и сыр, и кефир вечером. Да, нужны углеводы, но как-то вот не не нравится, как ты их разбрасываешь. Если ты предполагаешь, что у тебя будут спагетти вечером, ты тогда кефир в перекус сделай. Я желаю всем людям, у которых есть диабет, верить в себя, никогда не сдаваться и помнить о том, что все страхи и все трудности не только у нас в голове, и каждый из нас может преодолеть все на свете. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Как настроение, Здравствуйте. Дарья? Ну, если бы я не болела, то хорошее. Температура есть? Нет. Что беспокоит? Кашель. Кашель. Как сахара себя ведут? Ну, когда сильно болела, очень плохо, я не могла снизить. Она прошла достаточно серьезный путь, она, много, она реально очень многому научилась. Я-то хочу, поджидать. чтобы о, я уже как Оля там, или как Дина, я все разбираюсь, а я все равно же еще плаваю. Ну, а сколько хочется, да. Оля а, данными вопросами занималась? Задавала ну, я когда-нибудь этот вопрос? Нет, не задавала. Сколько Дина а, занималась этими вопросами? Расскажи, пожалуйста, вот какой путь у тебя был? Я заболела в 97-м году. В тот период, когда инсулины были еще свиные, потом уже были, появились инсулины актропид э, Хорошие, но сложные инсулины для компенсации. В те времена подбирали еду под инсулин, а не инсулин под еду. Ну, то есть тебе делали, не знаю, 4 актропида в обед, 4 на завтрак, 4 на ужин. Естественно, организмы живые, особенно у детей. Естественно, все это достаточно быстро менялось. Надо было снова ложиться в больницу, снова подбирать э, инсулина под еду, под больничную. А, разумеется, сахара оскакали. А, самочувствие было ужасно, И ну, для меня даже в 9-10 в лет было очевидно, что м, надо просто делать другое количество инсулина, потому что когда сахара высокий, его сахара надо скалывать. Поэтому достаточно рано я начала делать это самостоятельно. То есть на тот момент родители даже не знали, что я делала сама уже инсулин себя. Недавно эксперимент такой достаточно интересный провела. У нас была региональная конференция, и я решила провести эксперимент. То есть если раньше я всегда, естественно, помпу скрывала, чтобы ее не видно было. Тут решила ее специально не скрывать, а наоборот сделать так, чтобы было видно, и посмотреть по итогам двух дней, сколько людей зададут вопроса. Было весьма удивительно, что я не получила ни одного вопроса. А моя любимая фраза на латыни – это «пирас пиродастро» – «сквозь тернии к звездам». Поэтому я бы хотела пожелать каждому человеку, вне зависимости от того, с какими обстоятельствами жизни он сталкивается, всегда стремиться к своим наивысшим целям, никогда не бояться ставить себе высокие планки и всегда их достигать. Здравствуйте, Анна. Как так. ваши дела? Как самочувствие? Отлично, болеет только что же вы все болеете и доктор заражается. Это что же такое-то? Да. А как сахара себя ведут? Мы уже выздоравливаем или начало заболевания? Нет, у меня я надеюсь, что конец заболевания, третья неделя уже пошла. Ничего себе. Да, болею что-то... Кашляю? Не кашляю, все заложено. Нос, уши, голова, все заложено. Анастасия меня просто поразила своим терпением. Как она с нами, ну, не с каждым, конечно, и были у нас участники, в том числе я, которых ей пришлось пробивать, пробивать, пробивать эту стену, чтобы мы со стажем, с большим стажем диабетики, чтобы мы все-таки смогли развернуться немножко другим боком и попробовать пойти по другой тропинке, не по той, которой мы шли там 30-20 лет. Дорогие друзья, без этого. Все, это, все, я готов. Я хотел бы пожелать э, ребятам, зрителям нашего канала Диа Челлендж э, не сдаваться, не опускать ни в коем случае руки, э, идти к своей цели, к своей мечте. Все? Или мало? Здравствуй, Дима. Ну, расскажи, как дела? Э, дела сейчас хорошо. Как себя чувствуешь? Ну, прекрасно. А ты помнишь, как ты себя чувствовал, когда мы познакомились? Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Скажи мне, и что-то изменилось или, ну, собственно, все как было? Ну, вообще изменилось. У нас есть эксперт по изменениям Дмитрия. Этого эксперта зовут Никита. Расскажи-ка нам, как с твоей точки зрения, папка как-то изменился за последние полгода, нет? Ну да, раньше когда у него падал сахар, он вел себя очень сильно. Не осознавая, что надо ну, это делать. Mm -hmm. А сейчас он чувствует, когда у него начинается типа и... У ну, в последнее время нет типа Гипогликемия вызывает агрессию, вызывает недопонимание. И это, конечно же, в семье, этот, ну, очень нехорошо. Конечно, остались еще вопросы, и наверное, они всегда будут, но разница огромная. Я не думала, что это будет так глобально, <связывая> и так серьезно, и глубоко. Давай вот разбираться все-таки. Смотри, вот ты съела творог, манго и молоко. Как ты считаешь вообще, в принципе, а... значит, надо делать бы же ее? На творог. Да. А сколько там этого вот твор... 200, 200 грамм. Я всегда на этот творог делаю единицу. Нормально она у тебя проходит? Да. Мы как-то... Сколько здесь была пауза? 60 минут. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, дело в том... Молодец. Мне кажется, коллективная история, это прям вот ее. Она прям вот кайфует. Ещё очень надо делать. Эмоциональные моменты, которые мы переживали, слезы, радости, это, мне кажется, останется на всю жизнь. Я достигла той цели, которую я шла. И если нужна еще какая-то цель, то это надо ставить себе план там, Беременность, второй ребенок. Я хочу девочку. Хочу всем пожелать диабетикам say, никогда не падать духом, держать себя в руках, бороться за свою жизнь, идти к цели, и все будет хорошо. Ко мне какие-то конкретные есть вопросы? А сахар как себя ведет? А... По сахарам Но я всю эту неделю совсем ела ужин такой всем овощи и совсем белок угу. вот и в принципе это все неплохо только вот к утру сахар у меня начал падать падает он до каких ну, как-то ощути я встаю и... Ну, а что ты базу возьми, да уменьши ее, вот. процентов на 10. Я Просто ее... поставь вбс на и все. Я поставила вбс -ку. Ну, то есть я, когда поставила ВБС на 40, я три дня экспериментировала с разными ВБСами. 40, мне кажется, это, это 40, она что? поползла вверх. Конечно. Нет, 40, она уже вверх поползла. А когда я снизил, там, ставила 80, она все еще снижала, все еще падала. Коллеги, очень рада вас видеть. Прошло три месяца второго этапа. Расскажите, что происходило в эти три месяца, что делали наши участники и какое ваше впечатление, кто победитель второго этапа. Обсуждение итогов работы по второму этапу проекта длилось целых четыре часа. Сложно выбрать одного, когда каждый добился поставленных перед собой целей. На протяжении всего периода самостоятельной работы участники продолжали выкладывать свои отчеты в группе Dia челлендж задавать вопросы. И именно эта информация помогла экспертам прийти к окончательному решению. Самые заметные э, такие усилия и ре результаты, с моей точки зрения, удари. Но при этом, э, как бы, очень включилась Настя. Мне, наоборот, показалось, что второй этап, он как-то немножко сбавил обороты, потому что, ну, вот если посмотреть, на видео, которое участники выкладывают во втором этапе, их стало как-то немножко меньше. И там уже явные фавориты появились. То есть это три человека Дима. Он как выкладывал, так и продолжает выкладывать Настя, Мартынюк и Даша. Оля также выкладывает, но почему-то она стала делать это немножко реже. У Димы сейчас вообще вопросов нет с компенсацией. У меня к нему вообще претензий нету. Дима! Мне бы хотелось, чтобы победила Настя потому что ну, девочка молодая, и я думаю, что мы еще услышим о ней. Кого бы выбрала лично я, для меня это Дмитрий Шевкунов. Юра достаточно продуктивная, достаточно энергоспособная. То есть она ну, способна и готова выполнять большие объемы тренировочные. Я вижу, что сейчас к окончанию проекта есть некоторая сдвижка, а в сторону ее большей открытости. Ну, с Нюрой много чего случилось а, с моей стороны, а, потому что с Нюрой а, в процессе, собственно, да, проекта были а, разные инсулины. Я думаю, это либо Даша, либо Дина. Ну, вот это по моим ощущениям, да, обе очень много делали. Если бы мне сказали, за кого голосовать, я бы голосовала за кого-то из них. Давайте немножко поговорим о Дине. Когда были оглашены условия участия во втором этапе, предоставление отчетов да, в нашу группу ДиаЧелленджа. Ей это очень не понравилось, и она сказала, что она этого делать не будет. И, соответственно, именно это и не дает да, объективно оценить ее результаты. Кто станет победителем проекта ДиаЧелленджа? Дима Шевкуновка. Дима, это, да, это чуйка моя. Если говорить про <звук> Дарью, мне хочется ее очень похвалить, как я сейчас вам сказала, за питание. Человек борется, ну откровенно борется. Вот не придраться прям. То есть по большому счету ты ее выделяешь именно за ее настойчивость? Да. То, что она очень старается, это факт. То есть у тебя получается или да. Дмитрий, или Дарья. А Вероника тоже. Дина, завтра последний сегодняшний день. Кто станет победителем проекта, на твой взгляд? Не знаю. Уважаемые участники, я очень рада вас всех видеть. Сегодня мы общались с экспертами. И каждый рассказал мне то, как он видел работу с вами на протяжении трех последних месяцев. И каждый из вас по-разному себя проявил. Веронику ждет пополнения. Дима у нас теперь не скачет по сахарам. Анастасия похудела. Вот, и ну, стала готовить. Ольга, ты как победитель первого этапа показала нам э, огромную волю к победе, как можно себя преобразить за это время. Елена преобразилась за время проекта, повеселела. Даша, э, ты прошла непростой путь, да, вскрылись какие-то обстоятельства, которые могли бы поколебать да, твою... Уверенность в участии в проекте, вообще в силы твои. Но ты продолжила. Нюра, я думаю, ты сама да, видишь те изменения, которые произошли у тебя внутри. Появилось новое понимание о тебе, о твоем диабете. Зина у нас изначально демонстрировала глубокие познания да, в сфере диабета. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Да. Ты похудела, хотя эксперты... <смех> не согласны с тем, что это благо для тебя. Теперь начинается новый этап в вашей жизни. Теперь действительно это да, ваша самостоятельная работа. Да? Вот. Э, с этого дня никаких отчетов. Ну а теперь... <смех> теперь настало время объявить победителя. Я скажу, даже раскрою тайну, что на первом этапе этот человек даже был одним из претендентов да, на победу, но не дотянул. И второй этап показал, что максимальная отдача была именно у этого человека. Это Даша? Поздравляю. Поздравляю тебя. Боже, не ожидала. <свист> <свист> Правда? Да. Молодец. Молодец. Спасибо. Я в шоке. Ну, расскажи, что ты чувствуешь. Спасибо. Спасибо, правда, спасибо. Я правда не ожидала. Это я любительница попала на камеру. Я вам настолько благодарна, потому что это действительно искренне изменило мою жизнь. И да, это, это, это правда начало. В моей жизни это огромное-огромное начало, огромный волшебный пендли. Мне теперь не страшно. Мне правда не страшно. Я знаю, что даже если что-то у меня будет не получаться, я знаю, что у меня есть вы, все. Все есть вас. Вас так много, у меня столько жизни новых людей не появлялось. Спасибо. Давайте посмотрим. Все. Ой, У каждого э, процесса в этой жизни есть завершение, да? И завершение всегда является, как правило, началом чего-то нового. А -а -а. И я хочу вам пожелать, э, чтобы ваши отношения с диабетом как можно быстрее стали звездными. Желаю вам всем успехов, настойчивости и чтобы звезды вам помогали. И пусть это будет не какой-то краткосрочный этап а -а -а. вашей жизни. А пусть это будет с вами до конца жизни. То есть те навыки и те знания, которые вы получили в этом проекте, не бойтесь их применять. Обязательно делайте, следите за собой, за своим здоровьем. И пусть в вашей жизни все будет хорошо. Доброго вам здоровья, узенького коридора, в плане сахаров. В добрый путь, и мы всегда с вами. Отдельно Оля Щукина попросила сказать фразу «не сдавайся», поэтому «never give up». Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Не сдавайся. Не сдавайтесь.